привет всем меня зовут марат это компания фундамент спб сегодня мы заехали очередной раз во вселожск на этом объекте мы были два месяца назад когда начинали этап возведения конструкции под будущий цех металлообработки в этом видео мы расскажем о покрытиях полов которые можно использовать в промышленном назначении расскажем о трудности и важности монтажа закладных деталей которые в перспективе используются для монтажа оборудования а также расскажем о самом сложном этапе данного проекта это при глубиной 10 с половиной метров В рамках реализации этого проекта мы используем два типа покрытия на всех бетонных конструкциях, которые мы заливаем. Первый тип это вот полы с мастер-топом. Это значит, затертый бетон с упрочненным верхним слоем, который обеспечивает его... Ну, жесткость в период эксплуатации защищать его от падения Он не скалывается То есть такие покрытия зачастую применяются В больших торговых центрах э, В различных автосервисах Все их наверняка видели Это вот такой слой, который не требует Никакой финишной отделки, доработки Который можно долго эксплуатировать И он не разрушается То есть это обычный бетон, который просто Качественно обработан Сейчас вот у меня под ногами можно увидеть конструкцию Которую мы заливали неделю назад можно увидеть легкий разнотон поверху конструкции, это связано с тем, что бетон еще отдает влагу, и лак, который находится сверху, его распределяет в теле конструкции, поэтому он еще не принял равномерный вид. За спиной у меня можно увидеть конструкцию, которую мы заливали вчера, сейчас она такая красивая, блестящая, со временем она начнет белеть, темнеть. В целом при бетонировании таких конструкций сначала заливается бетон, сверху рассыпается ровным слоем мастер-топ, это такой упрочнитель, после этого при помощи вертолетов затирается верхняя поверхность, то есть сначала мы затираем щебень в тело бетона, тем самым его доупрочняем, сверху уже создается тонкая корка 2-3 мм, которая более твердая, чем сам бетон, она уже соответственно создает вот этот эффект жесткого покрытия. При устройстве подобного рода покрытий неизбежно устройство деформационных швов. Это элементы конструкции, которые позволяют раскрыться трещине там, где это необходимо. Ну, грубо говоря, для того, чтобы трещина у вас не пошла посреди здания или в зоне, где у вас будет стоять там, ну, открытая площадка, швы дают возможность раскрыться трещине там, где вы хотите ее увидеть. Соответственно, есть у нас два вида деформационных швов. Первый вид это вот такая конструкция. Конструкция. Это называется дев-шов-пейка Terra Joint. Используется она для примыкания от различных железобетонных конструкций друг с другом. И в перспективе эксплуатации она позволяет им друг относительно друга просаживаться или наоборот подниматься без раскрытия трещин в самой конструкции соответственно это элементы они приходят на объект двухметровыми палками которые уже по месту расставляется устанавливаются в уровень есть элементы на которые в перспективе уже фиксируется арматура будущей конструкции тем самым жестко ее связывает здесь мы видим конструкцию уже смонтированную уже забетонированную у нас есть часть конструкции которая жестко зажата уже в этой плите вот эта часть которого у нас выходит она уже зальется совместно с конструкцией проезда который будет формироваться здесь но немножко позже Второй тип деформационных швов – это швы уже нарезанные в готовых железобетонных конструкциях. Здесь можно увидеть, он уже прорезан, он снимает нагрузку в конструкции, тем самым позволяет раскрыться трещины вот именно вдоль вот этого шва. В перспективе эксплуатации трещина эта может открываться и закрываться, на поверхности ее никогда видно не будет. Такой шов прорезается при помощи бетонореза после бетонирования и Финиш на видео уже герметизирует. Второй тип покрытия, который мы используем в данном проекте, это полимерное покрытие. За спиной у меня сейчас ведутся работы как раз по его нанесению. Суть технологии, то что в несколько слоев наносится эпоксидная смола с различными добавками, которая создает жесткое однотонное равномерное покрытие толщиной в данном проекте 2 мм, которое обеспечивает э, защиту бетона от ударных нагрузок, от каких-то истираний это более дорогостоящее решение чем э, покрытие с мастер-топом ну оно и конечно имеет ряд своих преимуществ э, это более долговечная более жесткая более эстетичная менее пыльная конструкция вот сейчас мы здесь уже нанесли второй слой это эпоксидная шпатлетка. после этого ребята сейчас выполняют шлифовку уже этого слоя при помощи мозаичных машин. После финального выравнивания наносится уже полимерный слой, который высыхает около двух суток и после этого уже можно его полноценно эксплуатировать. но когда закончим, приедем, покажем всю эту красоту. В этом проекте мы возводим три фундамента под оборудование у меня за спиной линия поперечной резки металла в целом каждый проект который мы строили под оборудование оборудование всегда был начинен большим количеством закладных деталей которые в перспективе монтируется оборудование закладные детали в рамках фундаментов под оборудование необходимы для того чтобы станки, которые закупаются и производятся на предприятиях в России или за рубежом, что часто бывает, приезжают уже на объект в собранном состоянии, которые имеют отверстия в определенных местах, которые заводятся в конструкцию фундамента. И важно, чтобы отверстия, которые выполнены в фундаменте, точно попадали там, выпуски или какие-то анкерные группы, которые приходят с оборудованием. Если не подходит, создается большая проблема. Не, невозможно становится смонтировать оборудование. Поэтому важно все закладные детали выставлять четко. В данном проекте у нас был допуск 5 мм, который необходимо было выдержать по всем габаритным размерам. Значит, монтаж закладных деталей здесь мы проводили где-то 5 дней. Практически круглосуточно стоял с нами тут биодезист, который примерял каждый уголок на каждом приемке, на каждой кассете, которая здесь стоит. Сейчас мы этот допуск выдержали. Переходим к строительству следующей линии. за спиной жемчужины нашего объекта два фундамента э, продольной резки металла лпр-1 и лпр-2 сокращенно здесь уже выполнены работы по устройству котлована под будущий фундамент завершены работы по устройству шпунтового ограждения приямка сейчас ведется процесс выемки грунта из приямка их осушение и подготовка к бетонированию В перспективе здесь будет залиты Фундаменты с закладными деталями, которые мы показывали, как на линии поперечной резки. Будет залит приямок. Глубина приямка 10,5 метров в первом и 9,5 метров во втором. Пошли смотреть, что там творится. Задачей данного проекта является устройство приямка в теле фундамента на 10,5 метров. Это необходимо для того, чтобы оборудование, которое будет здесь стоять, работало исправно и давало результат. Для решения данной задачи мы выбрали технологию шпунтового ограждения. Это железные Свои, которые забиты в грунт на 12 метров, разжаты при помощи распорных систем. Это вот эти балки с трубами, которые смонтированы. И выемка грунта. Соответственно, при выемке грунта мы беспокоились о том, чтобы вокруг этого приемка не было обвалов. И для того, чтобы защититься от этого, как раз применяется шпунтовое ограждение. Сейчас мы уже имеем выбранный котлован практически на нужную отметку. Для производства работ на такой глубине необходимо применять технологии по водопонижению. Здесь у нас стоят сейчас иглофильтры. Это вот эта труба, насос стоит внизу. Суть в том, что иглофильтр при помощи создания вакуума в самих трубах высасывает, как пылесос, воду из грунта, тем самым осушает основание. Так как у нас очень большой водоприток, порядка 30 кубов в час, то это уже еще параллельно дренажные насосы, которые сушат основание. Этот шпунт изнутри будет заливаться бетоном, приямок по факту получится намного меньше. То есть все стены будут отлиты бетоном, сверху уже на него встанет наш фундамент. Здесь у нас второй приямок, шпунт уже срезан в одну отметку, пока не начали работы по понижению его ниже, потому что там большой объем воды, сейчас будем ставить систему водопонижения и погружаться вниз. видео бегло осветили стройку данного объекта скоро вернемся сюда уже покажем следующие этапы которые здесь будут происходить спасибо всем кто нас смотрит кому интересно задавайте вопросы будем на них отвечать подписывайтесь на наш канал с вами был марат компания фундамент спб всем пока